Всем привет, на связи Виктор Банделет, я являюсь автором блога ком являюсь автором книги Формула привлекательного маркетинга ⁇ Ваш авторитетный блог ⁇ И в этом видео сегодня мы поговорим о том, не о том, а о самой большой ошибке в сетевом маркетинге. Итак, ребят. Самая большая ошибка в сетевом маркетинге это то что сюда мы приглашаем людей всех кого попало все бизнес это такая профессия которая подразумевает за собой э, развитие определенных навыков и чем больше мы владеем навыками тем чем больше мы понимаем свою аудиторию с которой общаемся чем больше мы э, стараемся помочь им и становимся человеком проводником который решает их проблемы Благодаря своим продуктам в компании, благодаря э, бизнес-возможности, которые компания несет, и тем самым наш, наша профессия дает определенный карьерный рост, мы получаем хороший результат, и получаем признание, влияние, и получаем ту жизнь, которую всегда, о которой всегда мечтали. Но проблема в том, что если сравнить а, то время, когда только сетевой бизнес зарождался на СНГ, это 90-е годы, когда был развал Советского Союза, когда был огромнейший просто-напросто кризис, и люди были в полном хаосе, депрессии, а, при всем при том, что в то время были люди более дисциплинированные, более ответственные и независимые, а, когда вот просто получился кризис, а, у них... Было только два варианта, либо умереть, либо сражаться, ну грубо говоря, да, то есть, либо опуститься на самый низ, потому что даже огромнейшие капиталисты, те люди, которые были при деньгах, многие просто-напросто упали на колени. И тогда появил, начал зарождаться сетевой маркетинг, прилетел с запада, принес клетчатые сумки и сказал, либо иди продавай, строй сети, рисуй кружочки, общайся с списком знакомых, либо вернись в ту задницу, в которой ты был до этого. И, конечно, большинство тех, кто воспользовался этим моментом и те люди, которые а, умели принимать на себя огромную ответственность за свою жизнь, за свои действия. Те, которые были уже при, разу, при результате карьерного роста еще в Советском Союзе, когда да, они росли там в профсоюзе, либо росли по карьерному росту э, на комбинате какого нибудь да, То есть, раньше вот, была такая жизнь. И такие люди преуспевали, то есть благодаря своим знакомствам, благодаря своему рвению, благодаря неизбежности того, что они понимали, что у них выбора-то нету, либо нужно обеспечить себя и свою семью надлежащим уровнем, уровнем у, у, у, жизни, к которому они привыкли как минимум, а то и увеличить его, они делали результаты. Они не стеснялись ходить с клетчатыми сумками, они не стеснялись покупать баночки, рисовать кружочки, звонить списку список знакомых. И так как это было новое что-то, что-то удивительное, что-то необузданное, это работало. Но сегодня, сегодня приглашать всех, кого попало, это огромнейшая ошибка, огромнейшая ошибка в сетевом маркетинге. Что я подразумеваю? А то, что как бы сейчас люди не жаловались о том, что жизнь, жизнь становится тяжелее, зарабатывать хуже, много трудностей, государства, бла-бла-бла, три рубля, кошку много подвернуло, э, меня, меня нет времени, мне дети не дают, мне муж не разрешает и много-многое другое. И сюда приходят большинство тех людей, которые не реализовались ни разу в жизни, а увидели... Золотую пилюлю, какую-то волшебную кнопку бабло, они идут сюда, и, а им еще и в уши льют вот их а, потенциальные спонсоры, большинство сетевиков, что давай сейчас три человека пригласишь, эти еще три человека пригласят, бабам, и ты миллионер, у тебя будет пассивный доход и твоя жизнь удалась. И такие люди приходят, нога за ногу вот так вот поднимают на стол, садятся, ложатся и ждут вот так вот а, за голову руки. И ждут 60-90 дней, а что-то люди-то не идут, что-то деньги-то не зарабатываются, что-то ж нету оклада. И все, все это херня, все это не работает, уйду-ка, все это фуфло, в форумы залезу, я потрачу время. На сетевой маркетинг не было времени, там ждали золотую пилюлю, но за то, как только что-то не получилось, за то, что у них это не сработало, потому что они сами в этом не работали, залезу-ка я в форумы, в группы в объявление, секс и маркетинг не предлагать, MLM это фуфло, это финансовая пирамида и понеслась. И почему они не получают результат? Ну вот самый главный посыл сегодняшнего дня и те ребят, которые вот вы будете смотреть это видео в любом случае, Неудача здесь только ждет тех, кто ни хрена не делает. А потому что здесь нужно делать, здесь нужно создавать товарооборот, здесь нужно увеличивать команду, работать с командой, чтобы команда тоже увеличила товарооборот, выросли. И у вас процент с продаж и процент с товарооборота рос, и тем самым вы становились финансово независимым мужчиной либо женщиной. А по-другому никак. Криптокоины, говнякоины, криптовалюта, говнякалюта, хайпы, говняйпы, извините за мой французский, и то, что вам обещают, инвестиции, ребят, проснитесь почитайте хотя бы того же Роберта Киосаки, что такое инвестиции, там, Буда Шефера по финансам, почитайте, почитайте и научитесь, узнаете, что такое финансы и что такое инвестирование на самом деле, а не поддавайтесь на эту финансовую кнопку бабло, что я сейчас приду, вложу своих 100 долларов, я стану миллионером и мне даже приглашать не нужно. Ребят, настоящий маркетинг это бизнес ценностей, ну хотя бизнес это громко сказано, если вы не строите свою экспертность, если вы не строите свой личный бренд и у вас нет аудитории, которая выстраивается к вам благодаря привлечению, их, сбору базы подписчиков, давать им постоянную ценность, у вас нет бизнеса. У вас есть профессия сетевого маркетинга, потому что компания захочет дисквалифицировать вас, команда хочет поменять продукт, маркетинг план, она захочет что хочет сделать, а вы не владелец этого, поэтому бизнесом это считать ну, крайне сложно. Но в любом случае, здесь есть невероятные возможности стать финансово независимым человеком и сделать это в удовольствие. Но если вы не будете делать действий, это самое главное, здесь нужно постоянно делать действия. И самый успешный человек, самый удачливый человек в сетевом маркетинге, это тот, кто делает намного больше действий постоянно прокачивает свои скилсы, то есть свои навыки, свои возможности, какие-то постоянно обучается, улучшается в продаже, рекрутинге в том направлении, которое ему нужно стать профессионалом. И таким образом вы, ну, шанс не преуспеть в сетевом бизнесе ну, очень мал для тех людей, которые привык делать постоянные действия. Поэтому, ребят, задумайтесь о моих словах. Возможно, я был немножко дерзок, возможно, я был немножко импульсивен, эмоционален. Но как оно есть на самом деле. Я здесь не записываю видео для того, чтобы показаться для вас идеально хорошим белым мягким пушистым зайчиком. Я здесь для того, чтобы раскрыть вам и многим ребятам глаза. Поэтому ставьте лайк, если вы меня поддержите. Оставляйте свои комментарии. Хочу увидеть ваши осознания, ваши мысли пришедшие за это время, ну и, конечно, делайте репост для того, чтобы ваше окружение, потому что я уверен, что в вашем окружении много тех людей, которому это видео было бы полезно, им открыть просто-напросто глаза на индустрию сетевого бизнеса. Все, ребят, с вами был Виктор Бандалет это было видео о том, о самой большой ошибке в SEO-маркетинге, и поэтому делайте действия, не совершайте этих ошибок, не будьте попами с ручками. Пока-пока, с вами был Виктор Бандалет